Здравствуйте! Меня зовут Алексей Федорцов и я профессиональный ловец лидов. То есть я и моя команда привлекаем клиентов из интернета. Если вы предприниматель, у вас есть бизнес, то вы прекрасно понимаете, что лиды ⁇ это кровь бизнеса, и они жизненно необходимы. За прошедший год мы с командой привлекли в разные бизнесы более 6 тысяч лидов, что суммарно дало общей прибыли 24 миллиона рублей. У нас есть много видео, отзывов и кейсов, которые можете ознакомиться ниже под этим видео. Если в ваш бизнес нужно большое количество лидов по меньшей цене за разумную стоимость услуги, прямо сейчас под этим видео оставляйте свои контактные данные, я лично свяжусь с вами, чтобы проконсультировать.